Как правильно оформить свою страницу в социальных сетях специалисту помогающей профессии? Что из необходимых элементов нужно и важно разместить на странице, а что является откровенно лишней информацией? Как сделать свой аккаунт привлекательным для потенциального клиента? На связи Ольга Ашпина, продюсер, маркетолог для психологов, коучей, тренеров. И сегодняшнее короткое видео очень полезное будет для тех, кто пока еще действительно не знает, как правильно оформлять свои странички в социальных сетях. Для тех из вас, кто досмотрит видео до конца, ждет небольшой сюрприз. Итак, какие необходимые элементы должны быть включены в любой социальной сети неважно в какой вы сейчас себя позиционируете во вконтакте, в фейсбуке, инстаграм одноклассники кто то сейчас активно развивает себя в тикток в любом случае какие элементы хочет увидеть наш потенциальный клиент чтобы четко понимать на чьей страничке он находится и чем будет полезен аккаунт именно для него Первая моя рекомендация: пишите полное имя. Почему? Потому что для специалистов, помогающих профессий, очень важно, чтобы клиент чтобы клиент идентифицировал этого специалиста по имени отчеству чтобы оно ну, не имени отчества а имени фамилии чтобы это был живой настоящий человек потому что мы приходим человек к человеку мы идем за помощью не в аккаунт мы идем за помощью <клес> непосредственно к личности Обязательно фото или баннер, который отражает специфику вашей деятельности. Я рекомендую, если все-таки ваша деятельность связана с помогаторской такой функцией, постарайтесь, чтобы ваша фотография она отражала эту специфику. Если, например, фотография как специалиста, а не просто личности, то желательно, чтобы эта фотография, чтобы ваше лицо хорошо просматривалось. Если вы не носите постоянно очки, то и солнечные очки тоже не рекомендуется одевать. Да? Задний фон на фотографиях должен быть однотонным сейчас большое количество программ которые в принципе любую даже любительскую фотографию могут сделать таким образом что там убирается фон можете набрать в социальных сетях, ой, не в, социальных сетях в интернете убрать фон с фото это делается в онлайн формате поэтому Пожалуйста, следите за этим. Почему важно, чтобы фотография все-таки была а, без каких-либо деталей? Потому что детали от, а, именно отвлекают ваших клиентов вот, в, от вашего лица. А, позиция на фотографии должна быть открытая. А, если видно ваши руки, то они тоже должны быть не закрыты, они должны быть в открытом таком да, пространстве, ну, как бы в посыле. А, желательно для женщин и мужчин, чтобы была видна при фотографиях на баннере верхняя часть туловища, то есть это грудная чакра, это горловая чакра, чтобы именно зона сердца, она тоже была открыта. Есть такие небольшие, маленькие лайфхаки, можете взять их себе в копилочку. Обязательно зайдите сейчас в свои социальные сети и посмотрите, что у вас размещено на аватарках и что размещено на вашем основном фото, которое в первые секунды видит ваш потенциальный клиент. Статус Статус это короткое, буквально в несколько предложений, уложенное смысловое такое наполнение вас в социальных сетях. Кто вы, для чего вы, и, соответственно, какую роль вы несете, какой мессендж. Да? Поэтому статус, как я говорю, всегда это самое дорогое место рекламное вашем, на вашем аккаунте, и, пожалуйста, не забивайте его фразами чужих людей, философскими изречениями, мудрыми высказываниями, какими-то там иногда даже анекдотами, что только я там не нахожу. Это самое дорогое рекламное место на вашем аккаунте, поэтому сосредоточьтесь на том, чтобы включить туда смысловое какое-то наполнение, кто вы, для кого вы и чем вы максимально полезны. Следующее пост о себе. Я сегодня немножко поподробнее расскажу о посте. Что такое пост? Это презентационная, развернутая характеристика вас как специалиста, конкретно для того клиента, для кого вы ориентируете свою услугу авторский контент в наших страничках должен быть, поэтому сегодня же зайдите, посмотрите чьи перепосты вы делаете пожалуйста, почистите свои ленты, особенно актуально это становится после праздников когда вас много поздравляют вы кого-то поздравляете, то есть наши ленты пестрят, если это 8 марта тут цветочными букетами новогодними елками в Рождество и так далее, поэтому периодически тоже вычищайте свои сети, даже если кто-то вам там оставляет такие вот ну, такие такие сообщения почему это важно да потому что человек который приходит к вам на страничку он все-таки хочет получать оттуда полезный контент и кто как не вы может выдать этот полезный авторский контент для этого потенциального клиента наличие отзывов сейчас можно в разных форматах размещать причем в разных социальных сетях если это например сеть во вконтакте то отзывы можно размещать как под презентационным постом а отзывы можно размещать в виде кейсов то есть вы делаете вырезку отзыва делаете под этот отзыв какой то свое пост или статью и соответственно таким образом тоже размещаете если это инстаграм то в инстаграме вы можете абсолютно спокойно накапливать отзывы о себе в актуальном в разделе актуальные или сохранять их из stories поэтому в принципе, для клиентов очень важно, когда есть возможность прочитать отзывы. Я всегда говорю о том, что клиенты делятся на две категории. Одним отзывы нужны просто как факт их наличия. То есть вот они есть, да, значит человек ведет в этой тематике деятельность. Значит он действительно актуален да, в этот момент, вот в этой тематике есть люди, которые действительно вычитывают вот, отзывы буквально построчно, могут даже написать этим людям, которые вам этот отзыв оставили, спросить а правда, что вот вы там приходили на консультацию и так далее и так далее, поэтому для тех и других размещайте отзывы, отзывы на самом деле несут очень большую продающую нагрузку за вас они очень многое рассказывают клиентам у вас ну, словами других клиентов всегда используйте этот маркетинговый Материал, как я вот говорю. Итак, многие задают вопрос, как все-таки правильно оформить презентационный пост. Презентационный пост на тон и презентационный, что он вас презентует, он раскрывает вас, да, рассказывает о вас, и самое главное, дает вашему клиенту понимание а, нужности общения с вами дальше. Да, то есть, чем вы можете быть сегодня полезно? или в перспективе, в какой-то потенциале, да, что может нести вот это знакомство, потому что когда мы общаемся, когда мы добавляемся друг другу в друзья в разных аккаунтах, мы потенциально думаем, а чем может быть полезно это знакомство. Все мы немного эгоистичны, и слава Богу, я всегда тоже об этом говорю, потому что если бы мы были не эгоистичными, нам что-то продать и что-то купить было бы очень тяжело, потому что мы именно покупаем для того, чтобы закрыть какую-то свою потребность но задача специалистов помогающих в профессии не продавать свои услуги а создавать правильные условия для покупки именно поэтому социальные сети являются очень удобным и комфортным инструментом для этого и презентационный пост это один из элементов этого инструмента который реально является очень действенным почему Смотрите, в разных социальных сетях сейчас есть возможность, во-первых, сделать закреп пост, то есть закрепить его, чтобы он был у вас всегда в верхней части ленты. Таким образом, когда клиент заходит только-только на вашу страничку, он сначала обращает внимание на вашу фотографию, затем на статус, и презентационный пост является раскрывающим, то есть если наш Статус является таким, знаете, заголовком сочинения, тезисом, да, как помните, вот мы писали сочинение в школе, сначала у нас есть тема, а потом эту тему мы по плану раскрываем. Так вот, презентационный пост я рекомендую писать по следующему плану, чтобы раскрыть уже свою экспертность, чтобы раскрыть свою полезность или потенциальную пользу для своего клиента. О чем пишется пост? Как он пишется? Во-первых, пишется... Всегда в начале поста идет обращение к целевой аудитории. Вот сейчас у меня на экране выведена фотография моего презентационного поста. Понятно, что полную версию вы сможете прочитать там на моей страничке. Это вот непосредственно а, страничка во ВКонтакте, как вы видите, Ольга Ашпина. Можете зайти, посмотреть его в полном варианте. Но сегодня я хочу обратить ваше внимание, что именно так, вот в таком усеченном виде. Наши презентационные посты видит клиент, когда только заходит на нашу страничку. То есть, если мы буквально 5-6 первыми строками нашего поста не привлекли внимание, не зацепили глазом, глаз нашего клиента на себе, он даже не раскроет ваш пост. Именно поэтому я очень рекомендую вам... В первых строках вашего презентационного поста писать не о себе, а писать о клиенте и обращаться. Вот непосредственно у меня, да, вы коуч, психолог, тренер или только решаетесь им быть, то есть я сразу же а, показываю, с какой целевой аудитории будет посвящен мой пост. Если вы относите себя к специалисту, помогающей профессии или планируете заниматься частной практикой, соответственно, вам э, станет интересно, что же дальше я такого о себе предлагаю. Да? И тогда я пишу, кто я. Меня зовут Ольга Ашпина. Моя работа – научить вас позиционировать себя и свои услуги так, чтобы клиенты сами хотели их купить. Да? При этом я кто? Эксперт по продвижению консультантов в интернет. И следующее по плану, если вы раскроете мой презентационный пост… Да? В принципе, там содержится вот эта продающая структура. В чем именно, кому я помогаю, почему я считаю себя экспертом, да, то есть я отвечаю в посте на основные скрытые возражения клиента, вообще можно ли мне доверять, да, а на самом ли деле я эксперт и так далее. И вот этот пост, он является как пазл, который из элементов, из некоторых, да, вот этих вот частичек, он помогает вам ответить на эти вопросы. Следующая важная составляющая в посте – это приглашение на встречу. О приглашении на встречу обязательно найдете еще ролики, в том числе у нас на канале YouTube или в студии «Эксперт» во ВКонтакте в группах в Фейсбуке. Вот. В любом случае мы внутрь поста приглашение на встречу. Отзывы на результаты услуги можно подкрепить под презентационный пост или если это Инстаграм. Можно их закрепить в актуальном. А, непосредственно вот в моем случае а, я несколько раз переписывала этот пост в течение нескольких лет. Там его как-то добавляла. А, пост можно править во ВКонтакте в течение суток. После этого все, он только уходит уже вниз по ленте или заново новый нужно будет а, перевоставлять. А, так как у меня с предыдущего поста накопилось огромное количество отзывов, которые, ну, просто жалко было, да, что они уйдут вниз по ленте, что я сделала? Я под свой обновленный презентационный пост в первом комментарии сама себе написала о том, что друзья и будущие коллеги, отзывы о моей работе вы можете также посмотреть еще здесь. И даю ссылку на предыдущий презентационный пост, под которым еще целая портянка отзывов. Соответственно, клиенты э, читают этот отзыв, знакомиться со мной, и дальше, если их уже интересует моя личность, мой, э, мой, моя экспертность и мои компетенции, они начинают тогда листать дальше мою ленту. И вот здесь, возвращаясь как раз-таки к, к предыдущей моей информации, вы ненужную информацию. Да, смотрите, чтобы ваша лента, она все-таки содержала экспертные какие-то материалы. Да, могут быть и материалы о вас лично, которые тоже отражают ценности. Э, вас как, как, ну, как мамы, да, как супруги, как дочери, то есть человека, который ну, не только является продюсером или маркетологом. Потому что для многих, вот, например, моих моей целевой аудитории, то есть специалистов, помогающих профессий, является ценностью то, что я сама тоже фриланс. Да, я работаю на себя, и ценность свободы это тоже неотъемлемая ценность, ради которой я Веду свою частную практику понятно, да? Итак, я сегодня говорила о том, что те, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, ждет небольшой подарок Уважаемые зрители я вам предлагаю для тех, кто еще ни разу не писал свой презентационный пост, написать его, сделать это прямо сегодня, сесть вдумчиво, рассмотреть. Хотите, можете по схеме, например, один из моих постов посмотреть. А можете посмотреть посты тех личностей, которые являются для вас авторитетными в своей тематике напишите свой презентационный пост подберите к нему фотографию с фотографии можете сделать баннер баннеры в принципе тоже изготавливают сейчас в любом бесплатном мессенджере ой не в мессенджере в программе в том числе программа Canva. кому интересно очень интересное приложение и какой же сюрприз я для вас приготовила вы можете записаться ко мне на консультацию это будет небольшая такая экспресс консультация где я дам обратную связь на ваш презентационный пост а записаться на аудит вы можете по ссылке прямо под этим видео а я проведу три консультации скорее всего что они будут групповые консультации буду проводить их в skype Поэтому... Если вдруг вам это время неудобно по какой-то причине, вы все равно себя вписываете позже, если что, определим еще дополнительное время. То есть вот будет данные три консультации, где я дам обратную связь на ваш презентационный пост. Причем презентационный пост вы можете уже разместить в свои странички в социальных сетях, неважно в какой это будет. И навстречу дать ссылку, да, для того, чтобы я зашла, тоже прочитала. Или, например, подготовить только текст этого презентационного поста. И а, я изучу, проанализирую ваш текст. Ну что, дерзайте, пишите, творите. А, заходите, смотрите варианты других презентационных постов. И а, до встречи на наших небольших экспресс-аудит-встречах. С вами была Ольга Ашпина. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, студии экспертов в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.